Итак, доброго времени суток, дорогие друзья! Давайте в этом видео мы посмотрим обзор сайта, который называется Q-Command. Ну, скажем так, это сайт по заработку в сети интернет. Здесь можно вложение, без вложения. Если вложение, то значит рекламируете уже, продвигаете какой-то свой проект, бренд. Ну что ж, давайте приступим к просмотру видео. Когда мы посмотрим видео, после этого я создам ролик, где будет уже рассказываться о конкретной работе, как увеличить там свой доход, как это быстрее все сделать. Давайте, посмотрим ролик. Хотите зарабатывать на том, что обычно вы делали бесплатно? Биржа QComment.ru предоставляет возможность монетизировать свои комментарии на сайтах, форумах и в социальных сетях, а также лайки, подписки и просмотры видео, превратив их в источник дохода. Зарегистрируйтесь на QComment как автор и начните зарабатывать на лайках, репостах и подписках. Сдайте экзамен на грамотность, получите первый ранг и возможность получать больше заказов. Стоимость работы зависит от сложности проекта, объема работы и ранга автора. За каждую выполненную работу, помимо денег, автору начисляются баллы, которые влияют на повышение ранга. Чем больше проектов вы выполнили, тем выше становится ваш ранг. Чем выше ранг, тем больше дорогих проектов доступно. Заказчики заинтересованы в качественном продвижении, а потому готовы платить больше за задержательные и грамотные комментарии. Вы можете сами выбирать доступные вам проекты нужной тематики в личном кабинете, а также выполнять персональные задания по выбору заказчика. В личном кабинете вы видите, сколько денег вы заработали. В любой момент вы можете вывести деньги на свой счет. Чтобы вывести их на свой счет, оформите заявку в личном кабинете. С каждого заказа выполненного автора биржа взимает комиссию по тарифу. Кью-коммент. Зарабатывайте на комментариях и получайте деньги за то, что раньше вы делали бесплатно.